Здравствуйте, меня зовут Юлия, я являюсь специалистом по брендам компании Квип Групп. Сегодня мы с вами поговорим об оборудовании торговой марки CAB, о сокоохладителях и граниторах. Сначала я хотела бы рассказать вам о граниторах CAB. Граниторы – это небольшие, довольно компактные устройства, имеющие в своем составе верхней части один или несколько контейнеров. Благодаря тому, что контейнеры изготовлены из прозрачного поликарбоната, вы можете видеть процесс приготовления напитка и десерта. Гранитор состоит из металлического корпуса, выполненного из нержавеющей стали с установленным внутри него компрессором. Сверху устанавливается одна или несколько прозрачных емкостей. Внутри каждого контейнера находится металлический охладитель с расположенным внутри него цилиндром, специальный вентилятор для перемешивания получаемого продукта, а также специальный шнек для снятия образующейся наледи. С помощью специального крана-дозатора приготовленный десерт выкладывается в креманке. Работает устройство следующим образом. Жидкая смесь, помещенная в контейнер, сначала охлаждается, а затем начинает кристаллизоваться на поверхности охладителя. Образующиеся кристаллы периодически соскребаются специально предназначенным для этого шнеком. Лопасти вентилятора постоянно перемешивают образующуюся смесь, слегка взбивая ее. Непрерывность процесса не дает образовываться крупным кускам льда. И при этом постоянная температура смеси поддерживается в пределах от минус 2 до минус 4 градусов. За 20-30 минут смесь охлаждается, а для получения граниты требуется чуть больше времени, от 35 до 40 минут. Для обслуживающего персонала вся работа заключается в том, чтобы приготовить заранее необходимую смесь, загрузить ее в контейнеры, включить данное устройство и спустя некоторое время раздавать готовый десерт. В модельной линейке граниторов КАБ представлены аппараты с различным объемом, и количеством емкостей. Модели Cupcares работают в температурном режиме от минус 6 до плюс 5 градусов. Они обладают следующими преимуществами. Они могут работать как с продуктами кремообразной структуры, такими как десертами парфе, так и с соками с мякотью Температура легко регулируется в указанных пределах Наличие запатентованной вертикальной системы перемешивания позволяет получить однородный продукт без образования пены Температурный зонд защищен от внешних повреждений, он расположен под емкостью Благодаря крану обеспечивается бесперебойная подача десертов даже густого. Данный аппарат также может быть легко разобран для чистки. Также у него есть ночной режим работы охладители Fabi Cream могут работать в заведениях со средними показателями проходимости. Они обладают следующими характеристиками. Они подходят для смешивания сиропов и алкоголя, что актуально для баров. Они оснащены двойной системой смешивания, благодаря которым поток воздуха оптимален. Граниторы Fabi Cream обладают высокой производительностью. С их помощью можно регулировать размер чешуи и льда. Допускается их эксплуатация при высокой температуре окружающего воздуха. Они также характеризуются экономным потреблением электроэнергии. Граниторы Fabi Skyline с электромеханической панелью управления оснащены светодиодной подсветкой в задней части корпуса. На крышке гранитора отсутствуют провода, что позволяет быстро заполнять емкость. Рисунки на передней части можно менять. Охладители Fabi Skyline Express являются аналогом граниторов Fabi Skyline. Сокоохладители КАБ являются аппаратами для охлаждения, продажи и демонстрации различных негазированных напитков и соков. Сокоохладитель состоит из корпуса, одного или нескольких контейнеров, устройства для разлива напитков, устройства для защиты от перепадов напряжения, а также кнопки управления. В некоторых устройствах есть регулятор температуры и жидкости. Съемные прозрачные контейнеры выполнены из поликарбоната. Сам корпус сокоохладителя выполнен из нержавеющей стали. В боковых стенках имеются устройства для отвода тепла. В самом корпусе расположен холодильный агрегат с компрессором. Принцип работы такого устройства довольно прост. Жидкость охлаждается от соприкосновения с охладителем, выполненным в виде металлического цилиндра. Чтобы охлаждение было равномерным, жидкость в контейнере постоянно перемешивается. Тот же принцип помогает поддерживать однородную концентрацию, даже если при приготовлении напитка были использованы разные по составу жидкости. Сокоохладители КАББ включают две линейки. Это линейка Юг и ЗИППИ хладители Каблюк Джуниор и Каблюк Мейджер работают в температурном диапазоне от двух до 8 градусов со знаком плюс Сокоохладители Кабль Юг представлены моделями с двумя и тремя емкостями объемом на 6 и 9 литров соответственно Среди преимуществ данных линеек можно выделить следующие: Перемешивание при помощи вертикальной мешалки что позволяет избежать образования пены Инновационную систему охлаждения, высокую производительность возможность производить регулировку температуры каждой емкости отдельно Отличительными особенностями также являются небольшие габариты а также простоту очистки благодаря прямоугольной форме емкости Сокохладители Каб-Зипи отличаются от э, модели Каб-Люк большим объемом емкости. Данная модель оснащена емкостями объемом 12 литров. Небольшие габариты позволяют использовать машины Каб в заведениях с ограниченным объемом площади.